Меня зовут Китаева Марина, и я хочу поделиться, что мне больше всего нравится в кубе этих сетевиков. Во-первых, те теоретические знания, которые мы получаем во время обучения, нужно сразу применять на практике, иначе ты не сможешь просто двигаться дальше. И здесь уже не подойдут никакие отмазки, отговорки, почему ты это делать не будешь. Если ты хочешь получить свои результаты, нужно просто взять и сделать это, чтобы продвинуться дальше, перейти к следующему уроку. При этом можно курсы проходить параллельно различные, да, различного направления, но чтобы получить качественный результат в одной теме, нам нужно сразу все внедрять на практике. Это мне нравится больше всего. И мой любимый курс в клубе сытых сетевиков это старт сетевого бизнеса, в частности раздел «Непоколебимая вера потому что это основа основ это фундамент бизнеса который мы строим если у тебя нету веры в Индустрию, в которой мы развиваемся, если нет веры в компанию, в наставников, продукт и самое главное в себя, то результатов в сетевом бизнесе просто не будет. Я проверила это на себе. Пока у меня не было непоколебимой веры в эти пять основных элементов, у меня долгое время не было результатов. Я годами шла к цели, но не могла ее достичь. Как только я получила веру и уверенность в продукте, в сетевом, в наставнике, в себе, в продукте, а тогда результаты не заставили себя долго ждать.